Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. Что хочу сказать перед началом, комиксов Marvel я читал на порядок меньше, посему факты могут показаться вам знакомыми и не такими уж крутыми, поэтому видео и называется топ 5 занятных фактов. Не лучших, не крутейших, а просто занятных. И поэтому welcome в комментарии, буду рад дополнениям. Итак, черная вдова, поехали. Факт 1. Наташа убила Антона Ванка. Вы не забыли еще персонажа Ивана Ванка, главного антагониста Тони Старка во втором «Железном человеке». По событиям фильма «Руку к смерти Антона», отца Ивана, приложило семейство Старков, говор, если быть точнее. Но по канону, он еще не переписан, насколько я знаю, это сделала именно Наталья Романова. И к слову, после данной миссии девушка приняла решение остаться в Штатах, дабы тайно работать на КГБ. Факт 2. Изначально Наташа была балериной. Отличница, спортсменка и просто красавица Наташа начинала свой карьерный путь с балетной школы. В том плане, что КГБ ее изначально не вербовала, она была обычной девушкой, без гаджетов и крутых способностей, об этом ниже. Завербовали ее уже после брака с Красным Стражем, которого в предыдущем фильме сыграет Дэвид Харбор. Факт 3. Агент Романов была замужем. Флирт с Брюсом Бенером и Стивом Роджерсом это, конечно, миленько. Но по канону Наталья отдала свое сердце Алексею Шестакову, летчику-испытателю, по совместительству Красному Стражу, аналог Капитана Америки. И вот тогда на такую шикарную пару обратили внимание в КГБ. Они решили, мол, они будут крутыми агентами. Но по отдельности Леху завербовали, сказав, мужик, забудь о прошлом и о людях, окружавших тебя раньше. Он так и сделал, Наталье же выдали следующую информацию Твой муж погиб при взрыве испытательной ракеты. Шестакова была буквально убита горем, она решила сделать что-то, что способно увековечить память о супруге. КГБшники предполагали такой исход и предложили ей тренироваться, став шпионкой. В общем, эти раскаячен и создания. И еще несколько мини-фактов. Романок была влюблена в соколиного глаза, сорви голову из зимнего солдата. Так-то? факт 4 черная вдова необычный человек наталья является активным персонажем комиксов и по сей день но при этом почти не стареет я люблю йоханссон но красотка начинает немного сдавать по крайней мере в фильмах марвел а она между прочим дитя второй мировой войны ей сейчас под 70 если не под 80 но выглядит молодцом почему все просто, в 1984 году ей ввели аналог сыворотки, которую водили капитану Америке, но только совет-эдишн, конечно. Поэтому стареет она медленно. Возможности организма прокачаны до предела ее специальная подготовка. Красная машина, а не женщина. Факт 5. Скарлет была беременна во время съемок. Это уж совсем баянистый факт, но фото со съемок доставляет. Как и самоотдача актрисы и ее дублеж. Ибо Бэрри Альтрона мы с основным видим их, но с лицом черной вдовы поверх. Такие дела! Спасибо за внимание! Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.